Добрый вечер, дорогие друзья. Десятый юбилейный форум «Свободной России» продолжает свою работу. В течение сегодняшнего дня вы были уже очевидцами нескольких панелей, нескольких дискуссий, и теперь будет очередная, которую проведу, которая пройдет при моем модераторстве. Меня зовут журналист Дмитрий Семенов. Вот. И, собственно, о чем мы хотим сегодня поговорить с нашими спикерами, решили мы... Поднять в этой панели э, тему новой этики. Новая этика. Что это? Развитие либеральной идеи или необольшевизм? Именно так мы, э, такую тему мы придали нашей сегодняшней дискуссии. А искать ответ на этот вопрос вместе со мной сегодня будут следующие спикеры. Итак, представляю вашему вниманию участников дискуссии. Писатель и политик Алина Витухновская. Алина, добрый вечер. Общественный деятель, глава Литвиненко Justice Foundation Александр Гольдфарб. Здравствуйте, Александр Давыдович. Журналист uh, The Insider Анастасия Кириленко. Анастасия, приветствую. Писатель-публицист, главный редактор интернета здания Харбин Дмитрий Савин. Дмитрий, привет. И музыкальный критик и публицист Артемий Троицкий. Приветствую, Артемий Килович. Отлично, все участники на связи, все участники меня слышат, и прежде чем мы начнем, пара организационных моментов, один для наших спикеров, поскольку у нас с вами времени резиновое время ограничено, а нас много, то я, у меня будет убедительная просьба ко всем не затягивать ваши ответы и стараться в ходе ваших реплик укладываться в три, ну в максимум в пять минут. Второй момент для зрителей, даже два момента для зрителей, я напомню все Нашим зрителям, которые являются зарегистрированными участниками форума Свободной России, что помимо того, что наблюдать за всем происходящим, вы также можете и задавать вопросы нашим спикерам о том, как это сделать. У всех у вас в ваших электронных почтах есть инструкции. Собственно, ознакомливайтесь, если еще не сделали этого, и готовьте вопросы к спикерам. Я очень надеюсь, что хотя бы один-два вопроса мы успеем сегодня от зрителей поднять. Вот. И второй момент для зрителей. Напомню, что прямо сейчас в данной, данной минуты идет голосование по резолюции вот по той самой панели посвященной мигрантской сети которая была э, несколько ранее и собственно вы также у себя на почте найдете письмо где можете проголосовать за или против и голосование продлится ровно до конца нашего разговора то есть до 1830 а теперь собственно давайте уже приступим э, к самому обсуждению прежде всего э, мне э, стоит признаться что вот тема новой этики тема этой дискуссии которую мы с вами сегодня будем обсуждать она является для меня абсолютно новой, то есть можно сказать, что я тоже погружаюсь в такую новую реальность, поскольку обычно я веду там, ну, передачи эфиры, посвященные событиям в Беларуси, в России и в Литве, но никак вот не про новую этику, поэтому это такой некий эксперимент в том числе и для меня. А, ну и вообще, что вообще такое новая этика, насколько это понимаю я? Новая этика, если коротко, то это процессы переоценки ценностей, процессы, которые достаточно давно начались уже в Западной Европе, и которые относительно недавно начали подниматься в российской повестке, и прежде всего в связи с такими явлениями, как э, расовая дискриминация, дискриминация по гендерному признаку, по сексуальной ориентации и прочие вопросы. И все это особенно активно начало обсуждаться в контексте таких движений, как МИТу, LGBTQ, BLM, Black Lives Matter и другое. И я предлагаю всем нашим участникам, собственно, начать сразу с ответа на главный вопрос дискуссии, то есть на вопрос, который обозначен в теме. Что для вас, прежде всего, новая этика? Как вы оцениваете это понятие? Это действительно развитие либеральной идеи или это необольшевизм? Поскольку вот первый представил Алину Витухновскую, Алина, давайте с вас начнем. А нету звука, Алина. Включите, пожалуйста, звук. А, Алина, Алина... Да, да, да. Да, все, давайте, вот теперь есть. А, мне просто секретарь сказал, что все есть. А, значит, конечно же, новая этика, все нормально слышно. Да, да, все хорошо, вас слышим, и Нет. я слышу, и все участники. Новая этика — это, безусловно, социализм 2.0, который стучится в наши двери. Это, в первую очередь, это не только новая форма социальных взаимоотношений, новый нравственный диктат, отступление от которого уже карается по всей строгости закона нового, прекрасного, совершенствованного мира, системы распределенного софт-насилия. Это попытка создать и запустить в жизнь глобализованного общества новые виды идентичности. То есть вот БЛМ, трансгендеры, о которых вы говорили, это, собственно, новая пролетария. Зачем они создаются? Какой в этом смысл? Зачем нужен новый социализм в прекрасном глобальном мире, в прекрасном, повторюсь, прекрасном обществе потребления, потому что оно хотя бы ничего не навязывает людям, а мир идеологии, время идеологии себя исчерпало, вообще любые идеологии тоталитарные, в принципе. А зачем это нужно, мне совершенно непонятно. Такое впечатление, что мир забуксовал и возвращается к прежним практикам, потому что он как будто бы не в силах уже выдержать бремя собственной современности, собственной цивилизованности. Вот как будто бы человечество пугается, Жить в будущем и возвращаться в прошлом. А, на мой взгляд, еще проблема заключается. А, на мой взгляд, еще проблема заключается в системном кризисе морально устаревшей концепции гуманизма, устаревшей, причем еще в девятнадцатом и двадцатом веках. Эта концепция состоит из упрощенного гонкианства, приоритета общего над частным, духа над материей и, и прочих благих намерений, не оправдавших себя. То, что этот гуманизм не оправдал себя, мы видим сейчас на глобальной и мировой арене, на примере России и Беларуси, в первую очередь, которые становятся изгоями странами, победившей диктатуры, причем диктатуры нового типа, постмодернистского, диктатуры без идеологии, существующие только исключительно за счет ресурсов, Что, по-моему, они еще сами не поняли. Это все было не нужно. Ни Крым наш, ни русский мир — они просто как курица без головы. Эта власть могла жить просто за счет ресурса прекрасно. Эта экономическая ситуация, к сожалению, устроила Запад, который, вольно или невольно, стал пособником, собственно, этого режима. В этом смысле, конечно, ситуация напоминает ситуацию начала XX века перед войной. И даже, скажу, такую крамольную мысль. Та ситуация разрешилась войной, облегчилась, и мы прожили много лет, десятилетий в цивилизованном, спокойном и комфортном мире, пусть и за счет псевдо-хромовского вот псевдо гуманизма и других иллюзий. А вот эта ситуация войной не разрешится, потому что война никому не нужна, она экономически невыгодна. Этот затянувшийся мир, эти такие фатальные консенсусы, фатальные экономические договорники, они, ну, на мой взгляд, они очень опасны. Что касается, возвращаясь к новой этике, да, вот современный новый мир ⁇ это такие безальтернативные моральные нормы, сомнительные идеологические клише и новые политические установки, скорее напоминающие религиозные. И что касается, например, Ответственности, коллективной ответственности. Что касается БЛМ, фактически выдвигается принцип, что последующее поколение принуждаются к ответственности за дела предыдущих. По-моему, это совершенно нерационально. Эта это политика идет против индивида. Эти навязаны идентичности. Вот Я писала статью недавно в «Новое известие» и задала вопрос своим подписчикам, что они думают о новой этике. Я хотела бы зачитать ответ, который, на мой взгляд, является ну, академически универсальной критикой новой этики. Что же такое новая этика? Это целостная система этических норм, исторически сформировавшаяся в Америке в результате борьбы, борьбы за права меньшинств, получившая свое развитие в теоретических разработках части расовых вопросов, теорий и манифестов радикального феминизма, начиная с 60-х годов XX -го века, включенные в систему образования США. Основными критериями являются, вот послушайте внимательно, насколько жутко и авторитарно это звучит, субъектами этики являются не индивидуумы, не люди, а группы людей, то есть те самые новые пролетарии. А при этом человек самостоятельно или явочным порядком относит себя к таким группам. Человек в силу внешних причин, относящийся к такой группе, но не согласный с ее идеологией, рассматривается группой как sell-out, то есть продавшийся, изменивший, то есть он становится изгоем, да? он теряет право на возможность говорить от имени группы. Второе, группа попарная э, и антагонистична: Мужчина, женщина, черная, белая, гетеросексуалы, гомосексуалы. Антагонизм вечен и непреодолим. При этом борьба за его преодоление, на самом деле за привилегии и господствующее положение одной группы над другой вечна и не должна усиливаться. Борьба за привилегии — это тоже социализм, вот как жили в СССР. Там же никому не нужна была свобода, да? там просто каждый хотел чувствовать себя иерархически выше другого. Собственно, это да, вот, предел мечтаний. Третье. Никакое реальное изменение положения вещей, никакая статистика не имеет никакого значения. У нас всегда эпидемия мезогинии, харассмента, гомофобии, расизма и полицейской жестокости здесь и сейчас. Отнесение человека к такой группе влияет на все поведение человека в любой момент его жизни. Даже если он это отрицает, он имеет так называемый быть подсознательную мотивацию вредить антагонистической группе. Ну, то есть, фактически, враг народа, если по-русски говорить. Да? Четвертое: все внутренние несогласия в группе подавляются, она должна действовать едино, как стая рыб. Опять вот эта социалистическая старость. И пятое инфантильное распределение ответственности между группами, У своих права быть обиженными, требовать. Особой чувствительности, эмпатии, требования снисходительного отношения к агрессии, любому поведению маркированного обычной этикой как неблаговидное, требования привилегий под соусом восстановления справедливости, у противников обязанности терпеть, проявлять эмпатию, ну и так далее. Я думаю, что вы со всем этим знакомы по постам в Фейсбуке, когда тот или иной деятель, тайна или иная там известная, ну, например, там феминистка активно причисляет себя к третируемым, что на самом деле вот в стране, победившей диктатуры выглядит немного странно, потому что ну, это такие на фоне арестов, пыток и так далее, немного все же высосанные из пальца проблемы, как, хотя, конечно, да, они имеют место быть, и о них надо говорить. Алина, я предлагаю и... на этом ну как бы завершить уже, потому что будет еще право высказаться, хочется, чтобы и остальные участники тоже сказали свои точки зрения. Я просто объясню еще, с чем связана моя улыбка. Дело в том, что когда я ознакомился со списком э, спикеров по данной теме, я не знал точные позиции всех спикеров, но, зная примерный бэкграунд всех вас, предполагал, какие они могут быть. И вот сейчас мои предположения абсолютно, скорее всего, э, будут ну, точны, поскольку я вот видел реакцию на ваше выступление от всех других участников. Ну, посмотрим, насколько это будет правильно или нет. И еще вдвойне интересно, что все наши сегодняшние спикеры находятся в разных географических точках. И, может быть, это как-то тоже влияет на их позицию, поскольку вот Алина э, в России. А теперь я предлагаю переместиться за океан и предоставить слово Александру Гольдфарму. Александр Давыдович, ваша точка зрения, ваш ответ на этот вопрос. Александр Давыдович, тоже не слышим вас. Включить микрофон, пожалуйста. Вот, сейчас я да. да, есть. Значит, я эту всю ситуацию вижу таким образом находясь здесь, в Гуччи, событий, можно сказать. Никаких оснований для э, паники и, э, так сказать, вот э, э, криков, что кончается либеральная цивилизация, что э, наступает эпоха нового э, социализма, на мой взгляд, нету. Дело в том, что э, западные страны, и в первую очередь Америка, давно уже ушли от, так сказать, парадигмы борьбы за права и свободы, где еще находятся такие отсталые, скажем, страны, как Россия или Беларусь или Китай. И вопрос индивидуальных прав и индивидуальных свобод здесь по большей части решен. Но это сложные общества, в которых существуют разные группы. И успех дальнейший успех этого общества возможен только в случае установления гражданского мира между различными группами и, так сказать, правил поведения, которые не приводят к взрывам, социальным взрывам, например. Вот. И по этому поводу хочу сказать, что помимо индивидуальных прав и индивидуальных свобод существуют еще в сложных обществах такие понятия, как групповые права. Ну, например, право, избирательное право женщин или, допустим, право меньшинств на свою культуру, которые не обязательно должны распространяться и что ли, способствовать благополучию всех остальных групп населения, особенно доминирующих групп населения. И поэтому для того, чтобы это все было более-менее работало, гражданский мир работал и общество могло развиваться конструктивно, помимо соблюдения индивидуальных прав и свобод необходимо также обращать внимание на групповые права и групповые интересы. Ну вот, зачем далеко ходить? Главная тема последнего года это было, было движение э, чернокожих американцев за, э, за определенную значит, повестку дня, которая у них есть, и которая выразилась в движении БЛ. Во-первых, никакой угрозы они для э, большинства населения не представляют, их всего 13%. Во-вторых, у них есть вполне легитимные, законные и фактически доказанные основания чувствовать себя обделенными и требовать какие-то какие льгот, что ли, в социальной политике и в культурной. Например, вот всем известно, хорошо требования этих людей, чтобы их не называли неграми, в английском выражении. Ну, значит, вот они хотят, почему бы им это не предоставить, опять же, для э, установления гражданского мира. Это приводит меня к теме политкорректности. Политкорректность – это совсем не угроза индивидуальным свободам, это способ сложных обществ, где э, есть разные группы с разными иногда э, конфликтующими интересами, установить какое-то эмо, modus operandi, чтобы можно было двигаться вперед, соблюдая э, что ли, чаяние всех групп и установление некой, э, так сказать, общей культуры, которая основана на каких-то табу и на каких-то правилах как, например, правило в общем цивилизованного поведения в Старой Европе. Людям нельзя, там, скажем так, в обществе сморкаться, людям в скатерте да, или в салфетку. Людям не принято, допустим, в компании образованных и цивилизованных людей называть евреев жидами, точно так же не принято, в Америке сейчас называть чернокожих неграми, и это нормально, ничего плохого в этом нет. Так что вот второй тезис, который помимо инклюзив, инклюзивности групп в общее развитие общества, я бы хотел поднять, это, хотел бы отметить, это положительные аспекты политкорректности, это всего лишь нормы поведения. Вот. И третье ⁇ это политика, потому что на все на это накладывается, к сожалению или счастью, политика, которая не имеет прямого отношения вот, к теме нашей дискуссии. Эта политика связана с тем, что значит, существует реальная политическая борьба между разными группами между правыми и левыми, между в Америке республиканцами и демократами и так далее. И помимо этого есть еще международная политика, допустим, интересы диктаторских режимов, таких как Россия или Китай, которые всеми доступными способами пытаются подлить масло в огонь и разжечь эти все проблемы, которые на самом деле есть, но они решаются, решаются весьма конструктивно в ходе нормальной эволюции общества. Вот, значит, ну, взять, например, историю с той же самой БЛМ. БЛМ – это движение огромного количества людей, в общем, всего образованного класса в США, которые направлены на то, чтобы отказаться от превалирующей в обществе, в значительной части общества э, линии на разделение людей на граждан первого и второго класса, и, может быть, э, некой э, поддержки тех, кто в силу исторических и э, э, так сказать, культурных причин чувствует себя э, несколько уязвленными. Вот. Это, в этом движении участвовали десятки миллионов людей. И в основном белые, они, а совсем черные. И то, что э, пропаганда и э, политические интересы пытаются всему движению БЛМ приписать несколько Инцидентов, когда во время массовых, мирных и вполне законных, и веселых и совершенно ненасильственных демонстраций какие-то группы хулиганов или преступников из предместий разгромило два десятка магазина. Два десятка магазина – это как то же самое, что приписать, допустим, попытку штурма Капитолия, в котором участвовало несколько тысяч человек всем людям, придерживающимся, допустим, принципов традиционного христианства. Потому что там на том основании, что это все было замешано на конфликте между консервативной и либеральной частью американского общества. Вот это последнее, что хотел бы сказать. Ну, а если говорить о так сказать, конкретных темах этой, этой ситуации, там, начиная от, опять же, БЛМ и заканчивая вопросами глобального потепления, вопросами вакцин, вопросами того, выиграл Трамп и выборы или проиграл, и по этому поводу ломаются копии, да, действительно, очевидные ситуации лжи, демагогии и дезинформации должны каким-то образом обществом пресекаться и на уровне действия законов, и на уровне, так сказать, корпоративных и других решений. Я говорю о таких вещах, как отключение Трампа от, от социальных сетей. Да, действительно, есть свобода слова, и есть первая поправка и все прочее, но при всем при этом эти права и нормы должны ограничиваться ситуациями где их злоупотребление ими приводит к реальной опасности как для отдельных людей так и для демократии вот для устройства общества так что вот такая моя мой взгляд на эти вещи последнее что хотели сказать в рамках вступительной реплики но не последнее что хотели сказать я надеюсь в рамках еще сегодняшней дискуссии александр давыдович сейчас э, перенесемся в страны Балтии сразу два человека, которые у нас там находятся, участвуют в сегодняшней дискуссии. Я предлагаю, поскольку предполагаю, какая точка зрения у Артемия Кивовича и какая точка зрения у Дмитрия Савина, чтобы разбавить э, выступление Александра Давыдовича, сейчас дать слово Дмитрию Савину, собственно. Дмитрий, пожалуйста. Приветствую, рад всех видеть. И я позволю себе оттолкнуться от выступления уважаемого господина Кольтпорта. Я не знаю, как обстоят дела в Америке. Отключили Трампа. Ну, то есть что-то я, конечно, знаю, да? но я там не живу. Поэтому, наверное, было бы с моей стороны об этом глупо спорить. И отключили Трампа от Твиттера. Ну, дай бог здоровья Трампу. Я думаю, что и Твиттер, и Трамп без этого как-нибудь переживут, и я точно не умру. Но вот когда я слышал это выступление, со всем уважением у меня возникло чувство некоего дежавю, потому что это что-то, что я уже слышал и читал, что у нас есть образованный, я бы даже сказал, передовой класс, который направлен своим острием против темных сил реакции, понимаешь ли, Свобода слова, она, конечно, свобода слова, но она свобода слова не для всех, все-таки рамки должны быть. Ну, по крайней мере, я так это услышал, и это мне кое-что знакомое напомнило. И напомнило кое-что действительно страшное. Вот эта история, она не про США на самом-то деле, она про все цивилизации, которые имеют европейский корень, включая сюда, конечно, как часть этого цивилизационного пространства и Россию. Это история, как верно сказала Алина, про социализм. Это история про то, что было написано еще в манифесте коммунистической партии Маркса Энгельса, где были четко обозначены четыре института, четыре цели, которые атакуются последовательно, которые коммунисты должны уничтожить. Это институт национального государства, это национальный религиозный институт в христианских странах, церковь, мусульманам это может быть умма и так далее, традиционный от Санхо буддистов Это институт частной собственности и это институт э, традиционной семьи, как она понималась традиционно в Европе. Мы сейчас не берем там какие-нибудь э, высокогорья Тибета или нагорья Центральной Африки. И вот дальше, исходя из этого, мы можем видеть, как эта концепция развивалась, в том числе на русской почве, в рамках так называемой революционной демократии. А не будем забывать, что большевики до 1917 -го года называли себя социал-демократами. И здесь мы можем наблюдать некие, скажем так, схожие симптомы, которые, как вот раковые клетки, появляются и выстреливают не сразу. Первое, на что обращаешь здесь внимание, в отличие от либеральной парадигмы, речь не идет о людях. Речь не идет, допустим, о том, что у нас есть здесь Алина Витухновская или есть господин Александр Гольфорд. Речь идет о том, что есть два белых мужчины. Сейчас говорит третий белый мужчина. Перед ними говорила белая женщина. Почему они все белые? Да? Что у них за идентичность? То есть, понимаете, это очень напоминает мне вот те анкеты, которые я видел в следственных делах ОГПУ 20-х годов, где спрашивали, социальное происхождение, что делал до семнадцатого года, и, как говорил во время ЛАЦИС, именно вот эти вот, говоря современным языком, идентичности и определяли, стрелять тебя или не стрелять. Стрелять начали далеко не сразу. Но вот этот вот процесс, когда людей начали сначала делить не по индивидуальному признаку, а вот выделять некие обобщенные группы, можно их называть классами, можно называть расовыми группами, а можно идентичностями, почему нет. А затем... Превращение сознания в одномерное вот у тех, кто эту идеологию исповедует. Оно становится таким туннельным. То есть вот есть мы, и мы являемся носителями истины. И, соответственно, исчезает пространство диалога. С другим, сынакомыслящим говорить уже не нужно. Ему не нужно подавать руки, он чужой. Диалог не нужен, нужна пропаганда, нужно вносить свою идею. Ну а если ты в этом укореняешься, что ты носитель абсолютной истины, правильных идентичностей, то неправильные идентичности нужно сделать правильными, постепенно ты приходишь к мысли о необходимости силовых методов того или иного насилия. И когда мы начинаем отключать микрофон, кому бы то ни было по идеологическому признаку, это является первым шагом на этом пути. И в заключение я напомню, что все то, что я сейчас сформулировал, оно в гораздо более жестких выражениях было написано в таком... Очень право консервативном журнале радикально религиозным, как Шарли Эбдо в январе 2020 года, где была прямо, скажем, где редактор прямо написал в своей колонке, что сейчас мы вступаем в новый период, когда за свободу слова и свободу самовыражения приходится бороться. Это цитата с тирании эгоистичных меньшинств. И вот, собственно говоря, это в завершении и есть те признаки, которые вызывают тревогу, те симптомы. И еще раз повторюсь, это речь не про Америку только, или не про Латвию, где я нахожусь, и не про Россию. Это все идеи, концепции и, если угодно, социально-политические заболевания, которые в рамках вот этого пространства цивилизационного крутятся уже не первую сотню лет. Дмитрий, спасибо большое. Артемий Килович, теперь давайте вам предоставляю слово, может даже... Может, если у вас была какая-то заготовка, то, может быть, она будет как-то скорректирована с учетом того, что вы сейчас уже услышали? Что же этого второго белого мужчину подряд? Я думаю, что пусть вот лучше Анастасия же, выскажется. Третьего. третьего, тем более, это некорректно. Вот Я предложил бы, чтобы Анастасия что-нибудь сказала. Ну, если Анастасия не против, я как бы тоже не имею возражения. Анастасия, пожалуйста. Да я не против. Я, я думала, я буду выступать последний. это закономерно, потому что само название нашей панели, мне кажется, даже нелепым и оскорбительным, потому что никакого либерального большевизма в Европе и США нет, а сравнение с социализмом оскорбительно, потому что никакого ГУЛАГа, общих могил здесь нет, а социализм, это вот, прежде всего в коммунарке, недели три назад нашли новые общие могилы, ну и так далее. То есть проблема скорее в незнании того, что на самом деле происходит в Европе и США. Предыдущий оратор упомянул Шарли До, как, по-моему, правое издание, если я не ошибаюсь. Но оно вообще-то радикально левое. Не хватает в России того, что я бы назвала сравнительная политология. Я не знаю, правильно ли это термин, но это, понимаете, какой-то ликбез по поводу того, Каковы вообще митинги какой численности э, на Западе? Здесь по любому поводу собирается миллион. И это ничего не значит, что здесь будет революция, гражданская война. Э, как нам это обещают? Э, я вижу э, бесконечное усилие российской пропаганды. вот именно так представить э, дело, как э, Алина Витухновская, что Запад разваливается э, российской пропагандой. Нет, подождите. Нет. Я смотрю сейчас по работе вот эфира Киселева, Соловьева и таких прочих персон, и это слово в слово. Ну, конечно, может быть, вы решите, что умные часы показывают правильное время, но там просто передергивание фактов. Давайте я остановлюсь там на случай с Джорджем Флойдом, в чем там проблема? То есть конспирология сейчас говорит нам, ну, конспирология, я к ней отношусь внутри Киселева. И некоторых либеральных политиков, что он был просто наркоман, к тому же он был осужден. И, ну вот, ну, поэтому вообще туда ему и дорога. А, просто так совпало, что вы душили после этого, умер, но на самом деле он наркоман и осужден. Так в том-то и дело, что на Западе даже наркоман, и даже человек, который когда-то был в тюрьме, но потом из него вышел и устроился на работу, это тоже люди. Россия на самом деле эволюционирует в какую-то очень странную сторону, действительно фашизм, я бы сказала, если вот такие разговоры возможны. Что, что давайте, если там человек когда-то употреблял наркотики, а вот значит сейчас можно делать все, что угодно. На Западе так ничего не работает. Да, еще что я бы хотела сказать россиянам, не хватает исторического бэкграунда приезжает даже телеведущий или аналитик во Франции, удивляется, как здесь много негров. Кстати, слово «негр» исторически означает просто «черный». Поэтому если, вот сейчас на испанском можно его употреблять, потому что другого слова «черный» у них просто нет. а Во всех остальных языках спокойно перешли на, на слова чернокожие на местные, и никто от этого не умер И вот люди удивляются, как же здесь их много. но ну, это бывшие колонии Франции. У России сейчас есть колонии в виде Дагестана и Чечни. Представим себе, что вот они отделятся, и что не будет ни одного дагестанца и чеченца в Москве. Это, ну, понимаете, это, другая война, которая, в кавычках война, конечно, к которой россияне не имеют отношения, а вот напротив, собственными национальными меньшинствами проблемы еще будут возникать, и нужно будет их разруливать как раз э, э, исходя из принципов э, поликорректности, человеческих ценностей, исторической правды, ну и так далее. Вот все. Анастасия, спасибо большое. А, услышали, зафиксировали вашу точку зрения. И теперь а, последний участник нашей дискуссии. Артемики Увич, куда-то отошел, я вижу. Артемики Увич, с нами ли вы? Да, вот вижу, подходит. А, так, ждем пока Арт Артемий Кивович, вы нас слышите. Так, вот сейчас, да, наденет наушники Артемий Троицкий. И выскажу свою точку зрения на этот вопрос, на который уже высказали все наши участники дискуссии. Я просто я вижу, что Дмитрий Савин хочет реагировать, но все-таки для какой-то логики хотелось бы, чтобы по первоначальной реплике, э, да, прозвучало, прозвучало от каждого нашего участника сегодняшней дискуссии, поэтому ждем Артемия Троицкого, который вот сейчас наденет наушники. Я вижу, да, Артемий Килович, мы вот ждем. Да-да-да, да, да, да, да. Да, извините, ради бога, у меня просто села зарядка на планшете. А, поэтому да, поэтому я прослушал последние аккорды э, э, последнего предыдущего э, выступления. Вот, ну все. Сейчас мне уже кажется, все в порядке. А, да, поехали. Всем привет, во-первых. Во-вторых, э, я тоже никогда э, не высказывался, не писал и, честно говоря, даже всерьез не задумывался. О э, новой этике, cancel culture, и так далее. Поэтому э, экспертом себя в этом вопросе отнюдь не считаю, и выскажу сейчас э, максимально прямолинейно и максимально просто исходить буду, и, собственно говоря, э, заголовка э, названия нашей панели, то есть продолжение идей либерализма или необольшевизма. Значит, в принципе я согласен и с первой и со второй частью этого противопоставления. Развитие идей демократии и либерализма несомненно. Я с этим абсолютно согласен, потому что если говорить о новой этике, то речь там идет в первую очередь о чем? Во-первых, равноправие. равноправие. Равноправие расовое, равноправие гендерное, равноправие национальное и так далее, защита прав меньшинств. Это все является стопроцентно демократической повесткой. Если говорить о либеральной повестке, то точно то же самое. В первую очередь это то, что касается, скажем, ЛГБТ-проблематики. То есть это снятие всевозможных табу и призывы к максимальной толерантности. Что это такое, как нелиберальная повестка. Так что в этом смысле, в этом смысле у меня лично вопросов нет. И я э, целиком и полностью разделяю основополагающие принципы этой самой э, новой этики. Не вижу тут никаких э, поводов э, для особой паники или паранойи. Э, все, все логично и все находится абсолютно в русле вообще развития современной западной свободной э, э, цивилизационной повестки. Почему я, тем не менее, согласен и с упреками в необольшевизме? Но ну, я бы сказал, что вот эти две вещи, э, то есть вот это, вот эти про и контр, они, на мой взгляд, вообще находятся в немного разных плоскостях. То есть если, по сути, это да, это либерально-демократическая история, то э, по методам... Э, Скажем так, продвижение, продавливание, навязывание этой повестки, да, тут есть некоторые вещи, которые действительно, на мой взгляд, попахивают необольшевизмом. То есть, ну смотрите, например, имеется такая известная история, которая сейчас активно обсуждается в России в связи с с принятием новых законов, как обратная сила закона. Да? Ну, скажем, Если взять такую лично мне близкую историю, я, в общем-то, являюсь экологическим активистом, природозащитником и так далее, я, скажем, считаю охоту, вот такую вот спортивно-трофейную охоту, вот, я считаю это абсолютно патологическим занятием, а самодовольных охотников я считаю убийцами и больными людьми потому что это люди которые получают удовольствие от того что убивают э, живые су существа это это это психоз это это очень плохо значит э, в то же самое время я совершенно э, отдаю себе отчет в том что например э, обвинять в серийном убийстве, скажем, писателя Тургенева, автора замечательной книги «Записки охотника», еще кучу всякого народа из глубин веков, вот их называть серийными убийствами, естественно, нельзя, потому что они жили и убивали зверушек в те времена, когда нормы э -э, были совершенно иными. И, в общем-то, это считалось абсолютно, абсолютно незазорным. Вот. Поэтому получается так, что, э -э, ну или, скажем, э -э, Христофор Колумб и памятники Колумбу, которые сносят э -э, на тех основаниях, что он был работорговцем. Понятно, что да, он был работорговцем, но тогда, тогда в общем-то, не существовало, скажем, иных способов, и с точки зрения морально-этической работорговли не считалось чем-то абсолютно криминальным. Точно так же, как ну, меня абсолютно не убеждают, скорее огорчают всякие истории, которые происходят с различными поп-звездами, киноактерами или там... Испанскими оперными ценорами, которых э, сейчас начинают обвинять э, в сексуальных домогательствах, приставаниях и так далее. Потому что 30 лет тому назад, когда там этот какой-нибудь там Карера за Доминго или Мэрилин Мэнсон или кто-то еще значит, приставали к девушкам, в общем-то, это считалось в порядке вещей, тогда в общем-то не то, что комплименты женщинам или попытку уступить ей дорогу, но тогда и какие-то там поцелуйщики, обнимашечки и так далее, не считались чем-то предусудительным. Поэтому я бы с одной стороны, то есть не то, что я бы, а на мой взгляд, на мой взгляд, с одной стороны, в общем-то, стоило бы многие постулаты вот этой новой этики вообще говоря, завести в какие-то национальное и международное законодательство, кодексы и так далее, чтобы это стало, в общем-то, уже такой зафиксированной правовой нормой. Это с одной стороны. А с другой стороны, в тех же самых законодательствах и манифестах стоило бы указать, что все эти новые законы обратной силы не имеют. Вот, с тем, чтобы э, э, дедушки вроде меня или Гольдфарба, прожившие, в общем-то, почти всю свою жизнь э, в э, контексте э, старой этики, и, в общем-то, вполне в нее вписывавшиеся, вот, чтобы мы не чувствовали себя э, негодяями и преступниками. Вот, а в общем и целом э, я, я за новую этику, особенно меня, конечно здесь привлекает феминистическая повестка этой новой этики. Я считаю, что это крайне важно, то есть фантастически важно вообще для судьбы человечества, потому что весь тот ужас, который сейчас в мире происходит, и политический, и экологический, и религиозный, и так далее, я считаю, что это все по большей части результаты полного краха мужской маскулинной доктрины. То есть много тысячелетий нашей планетой управляли альфа-самцы, которые, соответственно, действовали в соответствии со своими инстинктами, то есть это насилие, сила, экспансия, эгоизм и так далее. И вот сейчас вот мы вот оказались у разбитого корыта. Я считаю, что новый Матриархаты это на самом деле была бы абсолютно спасительная вещь для э, всей нашей планеты, и в этом смысле как гендерная повестка новой этики меня устраивает на сто процентов. Другое дело, что, конечно же, тут тоже надо э, э, делать скидку и на здравый смысл, и так далее. То есть есть разный феминизм, есть феминизм такой спокойный, мейнстримский, типа Камилы Палья, есть феминизм экстремистский, типа там, покойный Андрея Дворкин. Вот. вот то, что касается такого спокойного, разумного феминизма, основанного именно на демократических и либеральных принципах, я считаю, что это абсолютно не то, что важное, а просто жизненно необходимое для сегодняшнего мира вещь. Артемий Все, Юфич, спасибо. Да, спасибо вам большое. Собственно, очень замечательно, что у нас а, диаметрально противоположные точки зрения и примерно как раз таки, как я и предполагал, вот участники занимают такие позиции, как я это и думал. И поэтому сейчас а, я разобью вас всех, ну вот для себя, да, в своей голове разобью вас всех на две группы. И вот один вопрос задам, Одной группе участников, а второй вопрос другой группе участников. Кстати, сразу же скажу, что организаторы позволили нам немного перебрать во времени, минут на 10-15, потому что у нас вообще по регламенту уже осталось полчаса. Хотелось бы все-таки все поговорить об этом как-то более обстоятельно, побольше. Но тем не менее, я еще раз напомню, чтобы вы не забывали следить за временем и сильно не растекались в своих ответах. Итак, значит, первый вопрос сейчас будет адресован Алине и Дмитрию. Вот что я хочу сказать в контексте того, что Дмитрий говорил в ходе ответа на свой вопрос, он упоминал там о цивилизациях, было такое. Так вот, на мой поверхностный взгляд, если посмотреть на христианскую цивилизацию как раз-таки, то возникает такая закономерность, на мой поверхностный взгляд же, опять же, на мой субъективный поверхностный взгляд, что те страны, в которых новая этика, вопросы новой этики поднимались давно, и в которых общество в принципе, в большой своей части приняла эту новую этику, пересмотрела ценности, они более свободны и более экономически развиты, да, если мы говорим о странах именно Западной Европы и США. Те страны, в которых эти вопросы начали подниматься относительно, относительно недавно, и где сейчас идут острые дискуссии, острые противостояния, в том числе с использованием улицы, это я сейчас о странах Балтии, о странах Восточной Европы, и о России в том числе. Они менее свободны и менее экономически развиты. Так вот, вопрос у меня к Алине и к Дмитрию. Видится ли вам такая взаимосвязь, и не кажется ли вам, что если она все-таки есть, то мы никак не можем обходить эти вопросы, не можем никак не принимать эту новую этику. И со временем это все равно рано или поздно произойдет, как бы мы сейчас не называли это социализмом 2.0. Алина, давайте с вас. Алина, звук, пожалуйста, Алина, звук. Нет, не слышим. Там надо тыкнуть в, в экран Вот, вот. У и... да, и... да, да. Наж... да, да. Да, да, Отлично. В порядке. <свят> я не привыкла к зуму всё время в скайпе. А, значит, никакой прямой корреляции, на мой взгляд, нет между насколько давно стали обсуждать проблемы новой этики и насколько цивилизованы страны. Ну да, в принципе, Европа культурней э, России, как бы априори это дано. Но новая этика — это не морально-этическое явление, это политическое явление. Мы это видим на примере Америки и БЛМ. Александр говорит 13%. Раньше считалось, что 3% населения, активного населения, это достаточно для того, чтобы сделать революцию. А 13% — это фактически в 5 раз больше. Я считаю, что БЛМ это не естественная, а искусственная идентичность. Повторюсь, новая пролетария. И заодно возрожденная Анастасия, социализм это не гулаги. Социализм начинался, и большевизм начинался. Именно создание и сакрализация новых ну, ну, пролетариатов в принципе. А потом уже пошли гулаги. И закончился, он странно социалистический распались. Это был там конец... 80-х, начало 90-х. Это все был социализм. И он четко связывался с теми самыми идентичностями с, там, с графами в паспортах. Вот все, о чем говорил Дмитрий, все, что сказал Дмитрий, то, что не успела досказать я, к сожалению, да, в таком формате тяжело серьезно дискутировать, но вот кратко. Да, спасибо большое, Алина. Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Вы очень верно подметили уважаемые тезки, связь между тем, что сейчас называют новой этикой и развитием стран, действительно. Но вы совершили только одну ошибку. Страны Балтии и Восточной Европы, вот все эти принципы идентичности, неравноправия, вот здесь это реплика уважаемого Артемию, а именно равенство, искусственно вдавливаемого равенства, вот все эти принципы сюда приехали сильно раньше, чем в Западную Европу. Они приехали в 1945 году на броне танков, извините за выражение, освободителей, на танках Красной Армии, когда в Восточной Европе и в странах Балтии утвердили социалистические режимы. А в Западную Европу пришла христианская демократия под сенью штыков Соединенных Штатов Америки. И если вы посмотрите переписку Черчилля и Сталина, например, дипломатическую по Ялте, по Потсдаму, то вы увидите, что Черчилль не противопоставляет капиталистический и коммунистический мир. Он говорит, коммунистические страны под вашим руководством и страны христианской цивилизации. Вот именно это понимание Запада дало нам процветающую Западную Европу, именно оно подарило миру Южную Корею, именно оно подарило миру экономическое чудо в Китайской республике, более известной как Тайвань и так далее. Вот, собственно, мой взгляд и ответ на этот вопрос. Ну и в завершении я позволю немножечко, так сказать, подискутировать за вашим сортеми, что никто не против равноправия. Я лично считаю, что равноправие необходимо, и это базовая либеральная идея. Но равноправие ⁇ это антагонист равенства, потому что люди от природы не равны. И если у них равные права, то они объективно будут по факту не равны самореализации. А нам именно предлагается насильственно вдавливаемое равенство. Ну и еще я хочу за, видимо, неуместную иронию попросить прощения. Я не буду называть больше Шарли Эбдо правым журналом, Людовика XIV республиканцем и хамини либералом. Спасибо дмитрий спасибо а теперь мой вопрос к анастасии к александру давыдовичу и к артемию кивовичу вот отталкиваясь от того что говорил в заключительной части своего выступления артемий троицкий когда он начал приводить примеры да, вот, примеры которые в рамках новой этики действительно ну вот они с точки зрения там, ну, когда мы начинаем вспоминать какие-то истории 30-летней давности, и за это сейчас а, люди несут ответственность, как бы, да, и репутационную, и даже вот как Кевин Спейси лишаются там различных своих а, наград и прочих регалий. И вот а, есть примеры еще из сегодняшней жизни. Один из примеров, который я вычитал, когда вот а, шли острые дискуссии по поводу истории с БВМ, вычитал я его у Виктора Анатольевича Шендеровича, который описывал прекрасную историю одного футбольного матча в рамках Лиги Чемпионов. Не вспомню сейчас, такие играли команды, но пример э, был в том, что э, был э, тренер у одного из клубов турецких, насколько я помню, и он был темнокожим. И, собственно, судьи между собой, когда э, решили, что этот э, тренер идет себя слишком эмоционально, и его нужно удалить путем э, красной карточки, они по радиосвязи да, между собой обсуждали и переспрашивали, кого кого удалить, а судьи были румынами. И вот э, помощник судьи, который э, за полем находится, подсказывает главному. Вот того вот черного. Это услышала скамейка запасных той самой футбольной команды, и все это закончилось огромнейшим скандалом. И вот Виктор Анатольевич объясняет, ну это же э, в принципе, да, ну, черным он сказал не потому, что он хотел его оскорбить, а потому что, ну, так было ему проще объяснить, кого конкретно из этой скамейки запасных нужно удалить. И таких примеров очень много. Есть такие примеры из моей личной жизни, но я бы не хотел сейчас их называть, когда, казалось бы, еще там 3-4 года совершенно безобидные вещи всплывают сейчас, и люди, на мой взгляд, совершенно незаслуженно несут за них ответственность, вплоть до увольнения с работы. Так вот, уважаемые участники, не кажется ли вам, что... Порой э, вот борьба за новую этику превращается э, в некий абсурд и в компанейщину. И, в принципе, иногда это переходит э, в борьбу с инакомыслием и со свободой слова. То есть ровно то, за что мы в том числе критикуем и режим Владимира Путина. Александр Давыдович, давайте с вас начнем. Э, звук, звук, пожалуйста, не забывайте включать звук перед тем, как говорить. Любую идею можно довести до абсурда. Знаете, есть такая пословица «заставить дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет». Я согласен полностью с Троицким, что тут есть... У нас немножечко подвис Александр Гольдфарб. Пока у нас переустанавливается с ним связь, я предлагаю передать ситуацию И Кириленко. Да, Александр, вы уже на связи. Ну хорошо, я коротко скажу на правах борьбы за права женщин. Просто любой вот такой случай, когда снесли какую-то статую, но при этом 100 статуй Колумба не снесли, он раздувается до чего-то гораздо большего, чем что это представляет в реальности. Свежий случай мэр Чикаго сказал, она чернокожая, сказала, что она даст интервью только чернокожему журналисту. И вот, но в ответ уже белые журналисты стали ее бойкотировать. То есть примеров солидарности гораздо больше. Цитировали здесь разных философов. Но ну вот во Франции популярен Эрнест Ринан СССР. Что такое нация? вот когда не язык, язык ее не определяет, не этника даже, ну, потому что у нескольких наций может быть один язык, вот английский самый лучший пример. Но это когда люди вместе собрались, у них есть какой-то проект будущего, какая-то идея. Вот такое понимание нации есть во Франции и более-менее в целом на Западе. То есть с какими-то примерами... Перегибов борется местное гражданское общество. Все их знают. Вот, например, во Франции в день начала Рамадана Марка минеральной воды написала в Твиттере: "Там поставьте лайк, кто выпил полтора литра воды". И набросились, значит, вы тут смеетесь над мусульманами, потому что начался Рамадан, и все знают, что пить нельзя, воду и так далее. И это все вылилось в большой скандал. Ну, конечно, сами мусульманские организации выступили, что вот это не от нашего имени, или там, если человек пришел с арматурой в бассейн, потому что люди там не в шариатских купальниках, какой-то псих. И ну, в большинстве, понимаете, реальность не такая. Вот во Франции официальные только католические праздники. Там, мусульмане могут праздновать свои у себя дома. Просто частично это делает российская пропаганда, но ну, а частично, наверное, люди вот из лучших побуждений смотрят на какой-то такой, извините, трэш, думают, что это какой-то гораздо больше феномен и реагируют. Вот у меня такое объяснение. Спасибо, да, Анастасия. Александр Давыдович, просто вы на время у нас подвисли, поэтому мы решили слово передать Анастасии. А теперь, собственно, я вижу, что все в порядке, связь наладилась. Давайте про продолжите вашу мысль. Сейчас слышно, да? Да, сейчас мы вас слышим. Да, вот я хочу сказать, что есть перегибы и есть, конечно, я цитировал народную мудрость, типа, что «заставь дурака, Богу молиться он себя». Лоб расшибет. Конечно же, вот, в огромных э, тектонических сдвигах, которые происходят сейчас в свободных обществах в э, направлении равенства различных групп участников, и я должен сказать, что, опять же, возвращаясь к Америке, те, кто, скажем, чернокожие в Америке, 13%, они граждане, и они имеют такие же точно права, так же, как и люди тр, Трансгендеры, допустим, они имеют точно такие же права, как, скажем, религиозные фанатики, но э, и смысл нормального существования общества – это в нахождении компромисса, а не в наскакивании друг на друга. И, конечно, в каждом, с каждой из сторон есть безумные люди, которые, так сказать, доводят эту идею до абсурда. Но это маргинальная э, часть этих движений. И когда говорят о том, что вековая традиция принуждения, допустим, женщин к сексу с использованием служебного положения или, так сказать, любой другой формы власти над ними, абсолютно неприемлема, это вовсе не значит, что надо, так сказать, выдавать черную метку каким-то людям за то, что они сделали 30 лет назад, тогда была другая ситуация. По поводу... Памятников тоже самое. Зачем далеко ходить? Мы прекрасно знаем о том, что уничтожение памятников, допустим, Дзержинскому или Ленину, или памятников советским солдатам в странах Балтии отражает, так сказать, повсеместную историческую память у людей, которые от этого всего сильно пострадали, то ли от большевизма, то ли от освобождение советской армии. И тут ничего такого нет. Естественно, опять же, нельзя доводить идеи до абсурда, скажем, сносить памятник. Я не знаю, есть ли он, но дедушка Крылов Иван Андреевич жил в Латвии, да, если там есть такой памятник, то сносить его действительно не нужно. И очень правильно было бы кодифицировать эти вещи. Но в целом ничего страшного не происходит, несмотря на эксцессы с обеих сторон. И это нормальный ход развития свободных обществ, где, которые основаны по определению на компромиссах между разными равноправными группами. И вот весь этот ажиотаж, который сейчас происходит, он нагнетается либо экстремистами с обеих сторон, либо иностранными, так сказать, актерами, как сейчас примет говорить, которые используют это в своих собственных политических целях. Думы 2001 -2001. Да, Александр, спасибо большое. У нас тут какие-то посторонние звуки врываются в эфир, но ничего страшного, бывают разные технические заминки во время прямых трансляций. Артемий Килович, есть что на этот же вопрос у вас добавить? Да нет, я думаю, что, в общем-то, исчерпывающий ответ был дан. Обидно только то, что, что вот эти идиоты, которые перегибают палку с новой этикой, вот, они во многом дискредитируют и девальвируют абсолютно правильные идеи. Вот, это обидно. Но я сейчас хотел бы сказать другое. хотел бы сказать то, что эта новая этика, она появилась на самом деле... Совершенно не, случайно, и совершенно не случайно и то, что носителями новой этики являются, скажем, женщины или э, некоторые, по крайней мере, национальные расовые, национальные особенно меньшинства. Дело в том, э, что, в общем-то, э, развитие общества, цивилизованного общества, э, э, во всяком случае, идет. Таким образом, что одни группы населения становятся более влиятельными, нежели э, раньше. Вот. Это относится, скажем, к женщинам. Уже на протяжении нескольких десятилетий отмечается, отмечалась тенденция, и отмечается она и сейчас, что женщины лучше приспособлены для современной жизни, чем мужчины. Они более эффективные работники они более социализированные, они менее склонны к саморазрушению и так далее. И в этом смысле можно сказать, что вот то, что все больше и больше женщин становятся, скажем, большими начальниками, руководителями каких-то компаний, корпораций, премьер-министрами, президентами, крупными политиками и так далее, это, это абсолютно соответствует вот этому, ну я бы сказал даже цивилизационному развитию э, э, современного мира. Точно то же самое можно сказать и о некоторых нацменьшинствах. Вот я буквально вчера, вчера, значит, мне попалась такая заметочка, что э, американские школьники впервые выиграли э, всемирную математическую олимпиаду. В финале столкнулись сборные Соединенных Штатов Америки и Китая. И, значит, фотография сборной по математике Соединенных Штатов Америки. Четыре парня, все китайцы, все до одного. Вот. То есть э, э, национальное э, меньшинство, э, по поводу которых сейчас дико комплексуют, ну, скажем, в той же Америке, вот все эти реднеки, все это жлобье американское, все эти, э, значит, э, белые ребята из библейского пояса, то есть они, они озверевают в первую очередь из-за того, что они видят, что их популяция смещается, точнее, э, выталкивается на периферию. А в центр выходят вот эти глубоко презираемые ими всякие китайцы, индусы и так далее. Просто потому, что они аккуратнее, они умнее, они меньше бухают. но умнее, ладно, это, это может быть, я не политкорректно сказал. Но они более, более работоспособны и, и в общем-то... Новая во многом во многом зиждется именно, именно на этом факте. А это действительно факт. То есть и против него не попрешь. Поэтому я боюсь, что переживания Алины и Дмитрия Савина, в общем-то, я их прекрасно понимаю. Вот. Отчасти разделяю их печаль. Но это, это уже заведомо проигранная война. Коллеги, у нас остается буквально 10-15 минут, и поэтому мы переходим к заключительной части, отталкиваясь снова от того, что сейчас сказал Артемий Троицкий, я бы хотел всем вам задать вот такой вопрос: а где нам, вот во всей этой дискуссии, да, связанной с новой этикой, связанной с примерами, которые. Порой доводят до абсурда эту самую новую этику. Как нам найти во всем этом золотую середину? Как нам найти во всем этом консенсус? Даже нам, шестерым? Да, вот у нас даже среди шестерых участников дискуссии, точнее, пятерых участников дискуссии, меня как модератора, звучат совершенно диаметрально противоположные точки зрения. Как вы ответите на этот вопрос: где золотая середина, как к ней прийти? Я предлагаю начать с Анастасии Кириленко. Золотая середина лежит, это очень просто на это ответить, понятие правового государства. В Европе и в США есть консенсус, что люди любой расы, да, социального положения, любого пола имеют какие-то права. Их нельзя нарушать. Вот так появилось дело Джорджа Флойда, Флойда и многие другие. Есть такое упрощенное представление в Европе, что сюда зовут каких-то беженцев. На самом деле это не так. Я была в судах по предоставлению убежищ, пытается отфутболить всех, кого можно, но тех принимают, кто смог доказать пытки на родине, а задокументировал их фотографии, предоставил свидетельство и так далее. А поскольку вот страны Западной Европы, в частности Франции или Германии, они как раз сам, самые развитые, то сюда и едет наибольшее количество беженцев. То есть они прямо так откровенно и говорят, ну извините, кто поедет в Венгрию, зачем она нужна? То есть это на самом деле очень важный вопрос, который вы затронули, Дмитрий. Правда, вопрос был не нашей группе. Почему страны, где развивается новая этика, а почему они более успешны экономически? И от этого никуда не деться. Это будущее всех. Еще лет 50 назад в Америке были там разные туалеты для чернокожих, и был харассмент сексуальных меньшинств, то есть их водили в церковь, пытались лечить и так далее. Тем не менее, пришли вот к такой ситуации, которая есть сейчас, не потому что все такие вот ну, добрые какие-то идеалисты, а это просто оказалось самым рациональным решением, важным для процветания всего общества. Мне кажется, что в России проблема в том, что есть такое коллективистское, такое коллективистское сознание. Это даже мы не осознаем, но вот простому человеку кажется, что если сейчас, извините, разрешить гей-браки, то ведь это всех, что ли, тогда заставят попробовать. Ну, вот если, допустим, кого-то обвинили в сексуальном харассменте, а иногда эти обвинения очень серьезные, допустим, основатель Fox News у них был обвинен, но журналистка записывала год разговоры с ним, прежде чем у нее появились доказательства, и это было все в суде, ну вот, но ну, если кого-то обвинили, так что же теперь всех обвинят? Нет, вот здесь такого на Западе совершенно нет переживаний, что сейчас все... Там, должны попробовать однополосексуальные отношения, вот все. Такой проблем в принципе, не стоит в России, мне кажется, может быть, для кого-то на уровне подсознания, но, но она есть. Думал, кому предоставить слово вторым, и, судя по мимической реакции, решил предоставить слово Дмитрию Савину. Ну что ж, спасибо за слово. А что касается консенсуса, я не уверен, что его сейчас сразу сходу можно найти, потому что ситуация, в общем, опять же, господа, со всем уважением, но у меня лично вот ощущение дежавю, потому что, знаете, если мы посмотрим историю русской иммиграции после гражданской войны, то мы обнаружим там, что в принципе доминирующим направлением в иммиграции в прессе были, был социализм, социалисты. И если мы полистаем иногда там, пухлые тома, написанные вот этими авторами в иммиграции, ну, в, крат, в кратком содержании, почему мы все сделали правильно, но получилось то, что получилось, то идея в принципе была такая, что социализм это отлично, но были небольшие упущения, небольшие перегибы. То есть то, что впоследствии еще повторил вот дискурс 60-х годов, да, дискурс 20-го съезда КПСС. То есть вообще советская власть хорошая. Но были отдельные упущения, и товарищ Сталин все испортил. И вот здесь у нас действительно есть важный момент, который нужно прояснять, говорим ли мы о системной проблеме или мы говорим об отдельных упущениях. Это первое. А второе, все-таки, с моей точки зрения, единственный выход – это вернуться. Да, я полностью согласен про правовое общество и так далее, но нужно четко определиться с тем, что мы под этим подразумеваем а подразумевать все-таки, мне кажется, наиболее логично либеральную идею в том виде, как она классически сформировалась к началу 20 века. Индивидуальные права, индивидуальные свободы, равноправие, возможность конкурировать и, коротко сказать, моя свобода продолжается до тех пор, махать руками, пока не начинается оно с другого. И вот, собственно, мне кажется, именно такой поистине призыв к свободе, который одновременно будет в условиях современного мира и либеральным, и консервативным, может быть воспринят широкими слоями общества, может быть воспринят интеллигенцией, для которой как раз сейчас все эти споры про новую этику в основном актуальны, и он может дать нам какое-то решение. То есть вот такая демократическая платформа, либеральная модель поведения. В противном случае я боюсь, что мы рискуем... Вот в такой борьбе со злом, с притеснениями вот, особых идентичностей, пойти по известному пути, когда дьявол начнется с пены на губах ангела. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Александр Давыдович, пожалуйста, вам слово. Ну, я честно скажу, что я не думаю, что в сегодняшней ситуации можно найти какой-то компромисс или консенсус между двумя, сторонами спора, потому что, как я уже сказал, эту повестку дня узурпировали маргинальные экстремисты с обеих сторон. Может быть, можно попытаться это сделать на основании принципа гражданского мира, компромисса, отказа от монополии на истину каждой из сторон и попыток договориться на том, на чем можно договориться и согласиться не соглашаться в других вопросах. Но я на это мало э, надеюсь, потому что тут замешаны очень мощные политические интересы, которые используют эту самую ситуацию для расшатывания в общем, ситуации. В долгосрочном плане, я думаю, по крайней мере э, в странах, развитой демократии развитой либеральной демократии в Западной Европе и США я думаю, что этот процесс уже необратимый, процесс усиления на ну, что ли упора на права групп наряду с индивидуальными правами просто по той простой причине что эти группы набирают силу если посмотреть США то действительно вот те самые реднеки, про которых говорил Артемий Троицкий, которые еще к тому же очень, ну что ли, сильно по ним пришелся удар экономический в связи с глобализацией и технологической революцией, они озлоблены, они не понимают, что с ними происходит, и они видят вот в этих объективных экономических и политических процессах некий заговор и чужих, да, будь то мигранты, чернокожие, социалисты или еще кто-то. На самом деле заговора этого нет, или если он есть, он гораздо менее э, чреват э, последствиями, чем реакция на этот вымышленный заговор. И опять же, я возвращаюсь к попытке свержения конституционного строя в Америке, которая произошла в начале января. И я думаю, что в долгосрочном плане вот эта вот вся линия борьбы с новой этикой, она проиграет просто потому, что объективные исторические процессы ей не способствуют. Спасибо большое, Александр Давыдович, и завершающую, финальную точку в нашей сегодняшней дискуссии. У нас всегда завершающее выступление в рамках каждого круга Артемию Кивовичу достается. Артемий Троицкий, пожалуйста. Нет, Алина еще не выступала. Ой, прошу прощения, да, Алина, Алина совсем забыла. Алина, давайте вы, потом Артемий Троицкий. Так, к сожалению, конечно, к консенсусу мы не придем, потому что это очень... Во-первых, мы не знали друг друга, не знали наших позиций изначально, да, и все очень немножечко... Получается. не все успевают сказать я не успел сказать тоже сказала изначально какие-то обрывочные реплики не совсем то что бы хотелось но я вот хочу отметить что если мы формально понимаем друг друга суть сказанного мы понимаем но мы например вот уважаемый арте не понимает мотивов да он прописал дмитрию и мне мотивы как я понимаю тех групп, которые чувствовали себя раньше привилегированными, а теперь чувствуют себя уязвимыми. Боже мой, я никогда вообще не чувствовала себя принадлежащей какой-то группе, и я ко всем людям отношусь, в принципе, как бы одинаково. Я субъ... за субъектный материализм, за мир для субъекта, а не субъект для, ми... для мира. А вот это все, почему это новый социализм, это все создание каких-то искусственных общественных конструкций. Тогда, вот даже Артемий, он, он тут вот говорит, что вот женщины они более адаптированы к чему-то. То есть, о чем рассуждает человек, когда он мыслит не с точки зрения интересов индивида, что на самом деле является либерализмом и гуманизмом, а с точки зрения выгоды общества вы уже подстраиваете условную женщину условное общество. Это вообще неправильно. Что такое абстрактный? Не, конкретный, не абстрактный, а конкретный гуманизм и конкретное благо. Но вот это, например, безусловный основной доход. Вот раздайте всем бот одинаково вне зависимости от принадлежности к социальным группам, расам, полу и так далее. Вот это было бы, например, здорово. Отделение всех на группы, но я повторюсь, это возвращает нас в социализм. Все эти идеи а, только выглядят... А, гуманистическими, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад, и любая идея абстрактного блага, спроецированная на общество, всегда оборачивается социализмом и равенством нищеты, авторитаризмом и подавлением всякой свободной мысли. Мне совершенно не хочется, чтобы меня, как свободного человека, запихивали в какие-то группы. Мне совершенно не хочется, чтобы человек другой, вот он только родился, а его с рождения ему навязывают Определи себя так или это. Определи свою сексуальную принадлежность. Определи себя по отношению к тому-то и, и, и к чему-то. Это диктуют ему группы, которые предоставляют ему соответственно определенные права и блага. То есть мы получаем искусственно неестественно сформированного человека. Мне это все совершенно сильно не нравится. Никак ни с какой российской пропагандой, как сказала Анастасия, я здесь не пересекаюсь. Я российская оппозиция. Это частное, ну даже не мнение, а убеждение. Алина, спасибо большое. И Артемий Киевич, давайте теперь вам слово. Да, ну вот Анастасия сказала про законы и право, как путь к консенсусу. Дмитрий Савин сказал о свободе и либерализме. Честно говоря, я не понял, что сказала Алина Витухновская, тем более, что я никого никуда не вписывал. Вот. Но я хотел бы сказать, что и либерализм, и законы права они, к сожалению, к сожалению, они очень неравномерно не распределены по нашей планете. То есть есть страны, где и то, и другое присутствует. Естественно, не без изъянов, но тем не менее, в общем-то, это есть хотя бы ну, в какой-то степени. Вот. Это мы говорим о странах так называемого свободного мира. Есть страны, в которых этого нет вообще. Причем, если раньше предпринимались хотя бы какие-то попытки построения, скажем, правового государства, и слово «свобода» еще иногда звучало даже в официальных речах, то теперь на это нет даже намека. Я имею в виду, естественно, в первую очередь Россию, ну а также там всякие прочие одиозные страны типа Республики Беларусь. Поэтому я думаю, что с новой этикой ситуация будет обстоять очень по-разному. В свободном мире люди и государства к консенсусу придут. И предлагательное новое отпадет само собой, а будет просто этика. И многие постулаты новой этики станут абсолютной нормой в этих странах. Что касается до ситуации в России, то я боюсь, что консенсуса этого не будет никогда. Более того, консервативная, архаичная этика отнюдь не в стиле начала 20 века, на что уповает Дмитрий Савин, а скорее в стиле средневековья, в этих странах и в России в том числе и возобладает, к великому, к великому сожалению. Вот. И тех, кто не сможет принять эти архаичные, ультраконсервативные законы, в общем-то, им, я думаю, не останется ничего, как бежать из страны. Вот так вот я примерно думаю. А, Тоже приходится констатировать мне, как модератору, что... К консенсусу в этом вопросе сегодня в России мы точно не придем, почему я подчеркиваю, что в России, потому что все-таки форум Свободной России называется наше мероприятие. Но э, оставля... остаются какие-то все-таки э, позитивные моменты в связи с тем, что и у, ча... у участников дискуссии сегодня возникали точки соприкосновения по некоторым, пусть не по многим, но тем не менее вопросам. Итак, мне остается лишь поблагодарить наших зрителей и участников нашей дискуссии и напомнить еще раз в конце, что о новой этике, о том, развитие ли это либеральной идеи или нео мы сегодня говорили с писателем и политиком Алиной Витухновской, с общественным деятелем и главой Литвиненко Justice Foundation Александром Гольдфарбом, с журналистом Заинсайдер Анастасией Кириленко, с писателем-публицистом, главным редактором интернета здания Харбин Дмитрием Ставиным и с музыкальным критиком и публицистом Артемием Троицким. Спасибо большое всем участникам. Да. Спасибо. Пока счастливо. И мы, что остается у меня в конце сказать, остается сказать, что на этом Форум Свободной России свою работу не завершает. Дело в том, что у нас будет сейчас небольшая. Не торопись. Хорошо, да, мне тут подсказывают не торопиться. Тут просто рядом со мной появились мои коллеги, и у них тоже есть что сказать. Сказать, что действительно есть, потому что мы подходим к концу нашего первого дня работы форума Свободной России, десятого форума. Очень интересный, напряженный день. Множество э, таких увлекательных дискуссий, увлекательных и увлекающихся. Ты знаешь, Иван, мне даже порой хотелось вклиниться, вот, как-то вот войти вот в эти конференции и попытаться вот поучаствовать или войти в студию и что-то сказать, потому что действительно почти каждая тема она а, вот, зовет к себе, чтобы поучаствовать в этом. Мне бы и, и в такой бы дискуссии хотелось поучаствовать, и есть что сказать, но это на потом. А, а я хочу еще сказать, что у нас... Форум как таковой именно панели сегодня заканчиваются, но будут еще мероприятия. вот вслед за этой панелью будет заседание санкционной группы форума свободной России, на котором планируются сюрпризы, потому что уже известны уже известен перечень лиц, перечень кандидатур, которые предложены предварительно рабочей группой для включения в список Путина. это 52 человека в число которых вошли, между прочим, сотрудники государственного телеканала «Раша Тудей», те самые, о которых не так давно в Ютьюбе выходил нашумевший фильм под названием «Фантастические твари» и сколько они получают. Речь идет об Антоне Красовском, о Марии Бутиной, Бутиной да. Валерии Сируканове. виталий о Виталии Серуканове, ну и еще о Там ряде... Сын Михаила Леонтьева. Сын Михаила сына, Леонтьева, -то. Ну, то есть ряд людей, которые а, превратили борьбу в оппозицию, в оппозицию, в свою основную профессию за деньги, причем за большие деньги. Вот мы считаем, что просто так это оставлять без внимания не надо. Эти люди вошли в, в предлагаемый список, и завтра в 2 часа дня форум будет голосовать за то, чтобы э, фантастические твари вошли в список Путина. Ну, там помимо них есть достаточно такие одиозные персонажи, типа Антона Войно. Да? Вот человек, который, дело в том, что он не так давно стал руководителем администрации президента, поэтому он в списке не был утвержден. Дело в том, что по процедуре, которая принята для списка Путина, утверждение всех фигуранов списка Путина, а там уже почти 500 человек, может приниматься только общим голосованием. То есть рабочая группа это обсуждает, собирает определенную информацию, но итоговое голосование проводится на общем, на, на форуме. А так как у нас офлайн-форума уже не было, мы все-таки два форума пропустили, вот мы делаем эту, эти вещи онлайн. И были, кстати, случаи, когда предложенные рабочей группы форуму кандидатуры они не утверждались на общем голосовании. Это совершенно нормальная демократическая практика вот и также я хотел еще напомнить что да у нас трансляция скоро завершится потому что рабочая группа списка путина она значит, в закрытом режиме собирается а в 2030 в рамках нашей вот программы культурной состоится показ второго фильма документального напомню что это культурная программа совместный проект форума свободной россии и фестиваль Арт Докфест, Fest, руководителем которого является Виталий Манский. И вот у нас на протяжении четырех вечеров будут э, интересные документальные фирмы, фильмы на политическую тему. Зарегистрированы участники форума, они получили ссылки, получили код доступа к этому фильму, и вы сможете эти замечательные работы посмотреть. Сами же э, режиссеры этих фильмов э, э, при модерации э, Марата Гельмана завтра у нас э, в нашей программе. Я не помню во сколько, по-моему 12.30, на что-то там вроде что интересно, вот многие спрашивали, когда шла дискуссия о формировании вот этого перечня для включения в список, но почему именно они там, почему, скажем, пропагандисты с Russia Today? Я могу сказать, что они к себе внимание сами привлекли, прежде всего, Красовский своим знаменитым уже выступлением, печально известным, в котором он, обращаясь к протестующим на последних протестах, сказал, что он бы их всех собрал вместе и утопил бы в мойке. Uh -huh. Вот утопил бы людей. То есть человек, работающий на государственном канале, получающий государственные деньги, большие деньги, выходит в эфир и совершает уголовное преступление. Вот реальное уголовное преступление. Там несколько составов сразу. От угроз до разжигания розни. И ничего, и все прекрасно. Он продолжает работать. Ну, значит, если никто на это не реагирует, значит, на это будем реагировать мы, значит, на это будет реагировать форум, значит, на это реагировать будет Запад своих санкционных списках. Поэтому э, эти люди сами на себя обращают наше внимание. Ну что ж, мы... И да, я... последний, Дима, извини, пожалуйста. Нам сказали сообщить о результатах. Дело в том, что на мигрантской группе была представлена резолюция по созданию, по формированию рабочей группы для формирования мигрантской э, как называется? Сети. сети. Так вот, голосование завершено, там практически абсолютное число участников голосования поддержали эту идею. В общем-то, теперь можно приступать к реализации, в частности, формированию рабочей группы. Этой. И я в самом конце, раз уж сказали о культурной программе в рамках совместного проекта с фестивалем «Артдокфест», просто назову, наверное, эти четыре фильма и режиссеров их. Это фильм «Уездный город Е» режиссера Дмитрия Боголюбова. Второй фильм — это фильм «Котоваван» режиссера Андрея Грязева. Третий фильм — фильм «Дуазув. Граница» режиссера Марьяна Калмыкова. И четвертый фильм «Секретарь по идеологии» режиссера Юрия Пивоварова. Вот и на этом, наверное, мы сегодняшнюю трансляцию нашу заканчиваем. Да? Спасибо всем, что были с нами. Вернемся мы завтра в 9 часов утра по московскому времени. И начнем с региональной панели, с панели да, регионалистов. Так что обязательно подключайтесь завтра утром. Всем спасибо. Всего До доброго. свидания.